الحمد لله الحمد لله الذي جعل صلاة الجماعة من شعار الإسلام وفرضها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتكون مكافة للذنب وتهل الآثام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له и мы видим, что Сейдом и Сундом и Мулямом Мухаммадом, Пророком, Салляллаху таалаляхи ваалайхи ваауладхи ваазвадхи ваасхаби и атбари и хулафейи рашидин, муршедин, махлин, мибади, абзрахин, кемнин, в его гаде, хосна лаймата лмуминин, падрети бикарин, Орал бакиети саһабат и табиғейн. Метивану Аллахи ТА'АЛА лим ажмайн. Айюхал му'минун ал-пазирун. Итаку Аллаху и Ин Аллах магал ладина тақа и ладина мухсинун. Окля Аллаху ТА'АЛА в етабиен рахмани рахим. Оттин لَقَدَ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِي Аллаха, все милости милостивейшего Сура называется «Смоковница» Как само первое слово «Инжир» Всеми любимый, вкусный, очень полезный инжир, о котором Всевышний Аллах в Коране говорит «ватин», «клянусь» говорит, клянется инжиром, вазайтун клянется оливками, поэтому эти две вещи у нас даже быть на столе, Российский клянется, «вахаазальбарадил амин», также клянется Гордон Меккой, «ватури синин» и Гордон и горой Тур на Синайском полуострове. Как известно, когда идет клятва, понимается, что после предложений клятв идет информация, которая не может быть под сомнением. Не, не будет человек просто совершать клятву, если он не хочет кому-то что-то пояснить, доказать и объяснить. Поэтому он кольнется. Здесь же мы видим, как Всевышний клянется даже четыре клятвы, клянется инжиром, смоковницей, горой и городом. Значит, получается, аят после этих клятв не вызывает сомнений, где Аллах и говорит, «Ла када халакна и инсана так ахсани таквуим». «Воистину мы создали человека в наилучшем, в наипрекраснейшем облике», — говорит Всевышний Аллах. Здесь... Конечно, никто не спорит, потому что человек, он не скажет, я не такой. Все люди скажут, да, это правда, я в прекраснейшем облике. Это аят 4 и суры, вот А вот аят 5, «Сумма, родеднеху эсфаля сэфилийн», говорит, «Потом мы его...» Вернем в нижайшие из низких состояний. Мы его вернем. Вот здесь уже можно разрешить человеку, чтобы он согласился и сказал, я не такой. То есть здесь идет речь, как некоторые ученые приводят к Хадису пророка. Речь про дух человека. И, соответственно, наша тема сегодняшняя как раз-таки про сотворение духа и духов. И в последующих пятничных проповедях мы будем стараться будем об этом говорить, поэтому сегодня начнем с истории. Наш посланник Аллаха Мухаммад Мастапа Алейхи Саветов Ассалям говорит. Авулюма халакаллаху нури. Самое первое из творений, что Аллах создал, Пророк говорит, это Нури. Это мой свет. Самое первое створение. Фафака нура мингу нурали. Радалангу. Потом Всевышний Аллах отделил от этого Нура. Нур его племянника, его брата, его зятя по имени Али, керамаллаху вачаху. Пусть осветит лицо Всевышний Аллах Али. Вот как раз, как мы видим из хадиса, на втором месте был создан нур этого человека по имени Али. ثم халакал арша. И вот обратите внимание, только на третьем месте пророк говорит Всевышний Аллах создал арш. Творение Всевышнего, на котором держится наша планета Земля, небеса, плюс Солнце, система Солнечная, и вся эта галактика, которую мы видим и которую мы не видим. То есть рай, рай. Не один рай, а их восемь. Поэтому райские сады скажу, восемь уровней, а у них размер огроменный. И ад. Их семь, получается, адские ямы, скажу, ибо по-русски не скажешь рай и рая, ад и ады. Поэтому скажу ямы и сады, потому что пророк так говорит. В определении рая он говорит по поводу рая в этом мире. Из темы Дианаза он говорит, могила — это либо сад из райских садов, либо могила – это яма из ям ада. Поэтому вот такое определение рая и ада. Рай – сад, ад – это яма. И вот мы говорим про Арш на третьем месте, который был создан после того, как был создан Нур Али, а который был создан после того, как был создан Нур пророка. Это хадис. Некоторые течения из ислама отрицают, но и снат, что по-русски цепочка достоверности до пророка доходит, а она достоверная, то есть сахих. Далее, кто-то скажет не сахих, сахадис достоверный. И идет речь именно про Нур пророка. На четвертом месте пророк говорит, Валлауха Всевышний создал доску с на котором хранится вся информация, вся судьба, наше прошлое и наше будущее. Все это написано и мы живем по этой программе. Уайшем потом Он создал Солнце, Валдуан Нагар, потом создал Свет дня. Для обладателей разума и внимательности, пища для размышления. Почему пророк перечисляет, через запятую говорит солнце и свет дня. Разве не синоним, ведь свет дня разве не от солнца? Вот солнце вышло, светло, солнце сейчас уйдет, темно. Вот это для вас пища для замышления уже в начале проповеди. Ну и подсказка, соответственно, если выйти в сон, во сне светло, хотя солнца нет. Так же, как и в раю, светло, а там солнца нет. Это вот Интересный момент. Потом пророк говорит, создал он, Аллах, Нур аль басар Пророк использует слово басара. Есть назара, как вот мы говорим, назарать, управление духовное, назарать. Или же как тюркоязычный народ говорит, манзара, когда смотрит куда-то, что по-русски, пейзаж. Поэтому назара переводится, это зрение лобовое. Вот Когда глазами смотришь, это называется назара. Кстати, такое нету в качестве Всевышнего. Есть басыр. А вот назара нету. Причем потому, что у Всевышнего нет глаз. Но видит, да. Поэтому басыр видеть. Отличие в чем? Басара означает смотреть сердцем. Басара. кузе курмесе басара булмы. То есть басара означает видеть сердцем. Поэтому у Аллаха Нету Назара, но есть Басара. Но здесь пророк говорит про людей. Он говорит, Аллах создал нураль-абасар, свет, зрение. Но какого? Сердечного. Кто раз говорит во время джимра, у него нет джимла. Имейте в виду. Сказал пророк, кто говорит джимла, у него джимла нету. Опасно прийти на Джимга, потратить тахара, столько времени потратил, воду потратил, счетчик чей то Пришел, посидел полчаса, а все впустую. Обидно же. Поэтому, Нураль Абсар, говорит Пророк, создал свет, зрение, глаз. То какой глаз? Сердечный глаз. Как раз это для нас важно. А то уши есть, но не слышат. Глаза есть, но не видят. Потом создал предпосетине акля, разум, акл. Как раз таки мусульманин должен быть разумным. Ну и последний он создал магрифет, то есть познание. Все люди стараются взять знания, но пророк акцентировал внимание на познание. Поэтому есть хадис про знание, есть хадис про Магрифет. Магрифет намного. Глубже и важнее. В других хадисах пророк говорит, первое, что сотворил Всевышний Аллах, это мой дух. А в этом изречении я прочитал нури, мой свет. В этом есть такие минимум, два хадиса, минимум. Поэтому здесь как раз-таки тема для обсуждения между учеными, поэтому некоторые говорят, речь про НАФС, некоторые говорят, речь про ДУХ, что по-арабски рух. Поэтому ученые могут спорить, потому что они спорят, основываясь на знаниях. Те, кто не под знаниями, у них спор подобен, как будто две собаки лают друг на друга. И кто кого перекричит, тот и выиграет. Поэтому здесь речь про разговор ученых. Поэтому я вам только их цитирую. Но цитирую из категории тех, которые говорят, что речь все-таки про не про невс, а про рух. То есть дух. Поэтому наша тема называется Сотворение духа. Далее, по поводу величественности нашего пророка, потому что месяц как раз его рождения, поэтому говорим про него. Есть хадис, но уже хадис не пророка, а хадис Аллаха. Называется хадис Кудси. Это знаменитый хадис. Хотя не исключено, что на все люди, которые скажут, это недостоверно, но это хадис Кудси. У хадис Кудси, как у хадис пророка, нет цепочки информации. Но эти хадисы все они записаны. И по звучит она «Ляуляк на халактуль афляк». «Если бы тебя не было бы...» Я бы не создал небеса, говорит Всевышний Аллах в священном хадисе по-арабски кудси. Поэтому, отсюда мы видим, что как хадис кудси, так и хадис на мы видим, что пророк был номер один. Даже если из говорится, что пророк говорит, что мой свет уже был, когда Адам алейсалям был между землей и водой. Земля и вода означают чамур, то есть раствор. Известный Адам алейхиссалам был создан из глины, из земли, из звонкой, как в Суре ар который принес из этого мира ангел Азра, на который был сначала дождь, потом форма, потом сушка, потом обжиг. Во время обжига образовались вокруг человека джины, по-арабски «карин», а потом душа была создана, и она вселялась. Заходило несколько лет, но мы говорим про дух, а не про душу. Про душу мы говорили, создана из теста этого мира. Об этом мы говорили в проповеди, где говорили, что в человеке созданы, сотворены, собраны два, два противоположных элемента. Это материальные и нематериальные. Поэтому, если вспомнить не сможете, но... В интернете это есть, можете посмотреть. Такая проповедь существует. Поэтому повторяться не будем, будем говорить про дух. Так вот, Всевышний Аллах создал нур пророка. Вы скажете, какая связь между духом и нуром? Во-первых, два хадиса есть, где пророк говорит дух, в другом хадисе говорит нур. Поэтому Нур и Дух, можно сказать, что это одно и то же, хотя Пророк по-разному говорит. В одном месте говорит Дух, в одном месте говорит Нур. Возможно, Дух создан из Нура, поэтому его называют Духом. Этого здесь уже мы только можем размышлять. Но зато самое важное, это то, что говорится, что когда Всевышний создал этот свет, он на него обратил взор. И этот нур пророка был охвачен хая, стыдливостью, и из него потекли капли. То есть из этого нура текут капли. Так вот, из этого нура что вышло в виде капель? Из этого и были созданы дух пророков. Духи, получается, в одном числе. Но здесь надо правильно понимать, не духи на войне, что там есть там молодой, пожилой. Здесь дух единственное число, а множество духи. Конечно, в русском языке говорят дух и души, но мы здесь должны делить на души это душа, а дух это духи. Не духи эти вкусные. Здесь идет речь про... Много число слова «дух», то есть «пророков». И из этого уже, из пророковских духов, из лучей, которые уже, соответственно, понимаете, меньше меньше, чем отдаляясь, Всевышний Аллах сотворяет духов Аулия. Об этом мы тоже говорили, это в суре «Юнус». Аллах Всевышний говорит, басмалайхарану, аля... Инна аули Аллахи, лаху фуна ахзанун. Будьте бдительными, говорит Всевышний Аллах. Свишний Аллах не во всех реатрах так говорит. Здесь он именно подчеркивает, будьте бдительными. Почему? Потому что наверняка Всевышний подразумевает, что сито будет работать, кто-то будет за это слово, а кто-то против. Поэтому на сегодняшний день есть люди, которые не любят это слово. Если скажешь Эулия у людей у некоторых образуется кожа дыбом. Но об этом в Коране Аллах говорит «аулия Аллах». Есть такой термин и есть такое слово. Его отрицать невозможно, Аллах сам об этом говорит в Коране. Эулия Аллах» говорит. Сура Юнус, аят 62. И вот священная Аллах говорит, их качество какое. У них нет страха и нет печалей. хауфун Это Сура Юнус. Они были созданы... Но мы говорим не про тело, а про дух. Дух святого человека был создан из света пророков. А у пророка был создан из света пророка. Есть также интересный хадис, где пророк Мухаммад Мустафа ему и Благословение говорит, что духи людей были созданы за 40 тысяч лет до создания тела. 40 тысяч лет, а уже духи существовали, говорят. В другом хадисе говорится, что было всего лишь тысячи лет до тела. И если человек не понимает хадис, что джима портится, если разговорит, тогда здесь равный вопрос, что дух надо развивать. Это факт остается. Действительно, я так и думал, что надо эту тему говорить, потому что душа развита, а дух нет. Вот поэтому уже два раза говорить, что джима портится, наверное, человек должен понять, если он не понимает, джима же нету, нету, понимаете, что все стирается здесь, справа здесь получается. Вот поэтому далее говорится, что когда были созданы духи Эулья, из них все создает дух верующего человека. То есть все духи верующих были созданы из духов святых. То есть, как мы видим, степень сначала пророк, Потом пророки, потом аулия, святые, потом верующие. И из уже духов верующих, что от них остается свет, уже она менее ярче, сотворяет Всесвященный Аллах духи непокорных, сотворяет духов грешных людей, создает духов. Ниже, ниже грешников, уже от них остается что уже, но из духов Аллах создает, из этих духов Он создает духов лицемеров. То есть со стороны смотришь верующий на а внутри «Боже упасей, как русские говорят. Он же неверующий, а это страшно. Заметьте, сначала были грешники, потом лицемеры. Поэтому. Надо быть очень предельно аккуратным, особенно в джумхуа. Далее Всевышний создает из этих же духов, но уже дух явных неверных. Вы скажете, у неверных есть дух, у всех есть дух, у всех есть душа. У всех есть дух. Вопрос только, кто кого больше кормит. Кто кормит тело? Тело растет, живот растет. Кто кормит свои бицепсы, бицепсы растут. Кто кормит душу, душа растет. Кто кормит дух, дух растет. Можно ли это увидеть? Можно. Если возьмем, например, 41 год, год войны, когда был пресс на мусульман. Убивали в Казахстан, дали куда отправили? В Сибирь отправили мусульман, именно имамов. А потом предводитель... Сын Зайнула Ишана Абдурахман говорит, все на войну, все говорят, хорошо. Как хорошо? Твоего отца убили, мечеть твои сожгли, минарет снесли, деда отправили в Сибирь, а ты говоришь, я пойду защищать эту страну? Но все пошли, все мусульмане пошли. Или в истории написано, что христиане пошли, а мусульмане остались в России. Нет ведь? Вот это и есть дух. Хотя душа наверняка сказала, не иди на войну, «Ты защищаешь эту кафирскую землю!» Душа сказал наверняка так. Но Дух сказал, предводитель сказал идти, значит, надо идти. Это был сын Зайнула Ишана, который похоронен здесь в Уфе. Его зовут Абдурахман, рядом с Тукаевской мечетью. Кто не был, можете подойти, посмотреть. Там только поймет, тот -то читать умеет на арабском. Потому что на русском там не все написано, на арабском все написано, кто он такой. Прямо таким дугообразным написано. А в русской версии этого нет, этого слова. Поэтому и поймете, что было в этих землях у людей, какой был дух. Ну и, соответственно, после неверующих Всевышний создает духов. Из темы уже людей создает дух ангелов. Но уже не иерархия из безбожников, а уже речь про людей. То есть создается душа, дух точнее, не душа, дух. Создается дух человеков. Это не по-русски, дух людей. Аллах создает дух людей, и из духа людей создает дух ангелов. Опять же, кто может подумать, что это абсурдно, как это дух ангела из духа человека. Так, конечно, подумать разрешается для человека, но надо напомнить факты. Первый факт. Это то, что Адам али не совершил поклон ангелам, а ангелы ему совершили. Один-ноль, как говорится. Вывод? Он выше. Ибо ангелы делают ему. Во-вторых, хадис есть по поводу людей, которые учатся в мадресе, которые берут знания. Пророк Аллаха говорит, кто ходит на пути Аллаха, приобретает знания, ангелы стелят крылья свои. Вы не найдете другого хадиса, где сказано, что... Человек стелит свое крыло, не скажешь? Ладонь получается на для. Для ангела, чтобы он ходил. Нет такого хадиса? А вот хадис, что ангел стелит крыло, чтобы человек не касался земли проклятой. Земля проклята? Ангелы прокляли. И чтобы вот этот шакирт, уча, учащийся, не наступил на эту землю, ангел стелит крыло. Два 0 В пользу человека. Итогу человек разве... Может быть, ниже не ангела? Нет. Поэтому человек выше. Раз ангел ССД сделал, раз крыло стелит. Кому? Человеку, который создан из земли. А вот уже из духов ангелов сегодня создает дух джиннов. Тоже у них есть дух. Но это уже мы говорим про джиннов. А вот уже... По иерархии из духов джиннов все создает духов шайтанов. Но в шайтанах еще есть темы, как Марит и иблисы. Это тоже темы. Поэтому обычно мы говорим только про шайтана. Но есть еще такие, как Мариды и Иблисы. Есть такие уровни. Мы об, этим, об этих уровнях. Если высшее разрешите, расскажем более подробно. А пока вот такое сообщение по поводу того, что Нур пророка был самым первым, после чего только был создан Нур Алей, Нур Арша, Нур Доски Судеб, Нур Солнца, Свет Дня, Нур Зрение сердца, далее разума и познания. И, скажите, цель проповеди лишь информирование ли? Лишь тарих ли? Конечно же, нет. Цель – экскурс в то, что есть такая тема. Ну и, соответственно, в Коране говорится, что «нур» заходит в сердца. Нур отражается на лицах. Об этом Всевышний говорил и в Торе, в Псалтере, в Евангелии. Поэтому цель – постараться сначала понять, а потом уже сделать дуа, чтобы Аллах разрешил, чтобы данный нур был у нас. Но это уже отдельная большая тема. «Аля инна аль калам, ва низам». Келем, малай, малай, малай, малай, малай, малай, малай, малай, малай, الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبه وتكريما لفخمة الشان شرفي صفي فقال عز وجل من قائل مخبر واميرا بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله محمد اقامة الصلاة